5 раз в сколько у вас примерно таких хабаровских стоит сейчас еще друзья расскажу вам пару секретов так что обязательно досмотрите до конца это видео привет друзья меня зовут назар давыдов я 5 лет живу в турции и готов поделиться своим опытом чтобы избавить вас от ненужных хлопот и уберечь от лишних затрат я нахожусь в Валане и тема сегодняшнего видео это покупка обуви здесь же в алане Таких магазинчиков достаточно много по всей Турции, поэтому я думаю, это видео будет полезно. Итак, начинаем с описания, где же это все находится. Потом мы посмотрим, что почем и посмотрим разнообразие товара. Ну и, естественно, поделюсь всякими секретиками, так что обязательно досмотрите до конца. Если это видео будет вам полезным, то, пожалуйста, поставьте лайки и поделитесь со своими друзьями. Посмотрите, друзья, мы сейчас пойдем в магазин, в котором я уже неоднократно был. Год назад я покупал свою обувь, в которой сейчас нахожусь в магазине. Мне сейчас нужно обновление гардероба. И я вам покажу, как это все происходит. Вот, слово. Вот так выглядят эти магазины. За моей спиной де-факто. Это магазин в центре Алании. Вот вы можете посмотреть, вот как он выглядит. Вот такой вот логотипчик. Вот. А, улица Ататюрка, центральная улица. И а, буквально где-то в 120 метрах магазин вайкики тоже очень известное место многие наши отдыхающие там покупают всевозможные текстиль одежду и так далее а сейчас мы приближаемся к пешеходному переходу я вам покажу как добраться до магазина в который я вас веду и буду сам приобретать там обувь начнем мы с того что вот мы прямо возле рынка и э, я буду вам поломерно показывать, как пройти магазинчик. Вот курс валют, чтобы вы понимали: фунты 90, э, шведские кроны 0,8, нас интересует российский рубль 0,09, ну, вот доллар 7,2, евро 8,5. Ну, соответственно, можем представить, что сколько стоит. И вот идем прямехонько, после того, как Повернули, идем прямо, прямо. Вот и этот магазин, долгожданный. Сейчас мы посмотрим все полномерно это. Один магазин и этой же сети, а вот второй Каратай, называется. Сейчас посмотрим, кто здесь. Может, и год назад я здесь был и покупал Мерова, Мерова. Вот, друзья, я захожу. О, знакомые все лица. Целый год проходил в обуви, отлично, отлично. Как вам вообще здесь местная обувь? приехали, специально приехали в ютубе посмотрели, вот сейчас еле нашли ага. ну как, как, как, вообще качество обуви, как сервис? Да, сервис хороший. отличный, да, качество пока не знаем только начали, только начали, да а вас как зовут? Марина Марина, Марин, как долетели? отлично, отдыхается хорошо? да, можно лететь отдыхать в Турцию? конечно, конечно, хорошего вам отдыха, Марина. спасибо, ну что, друзья, пойдем смотреть начнем со второго этажа, потому что там мужская обувь и э, будем сейчас смотреть, что почем. О, тут и ремни есть. О, началось. Вот она ремни. Это очень хорошо. И, насколько я знаю, примерно здесь все по 100 лир, иногда даже дешевле. Вот 69 лир лакированный кожа. Это кожа? Да. Кожа. Это кожа. Отлично. А какой самый дорогой ремень? Самые дорогие, да? Да. Ага. Ну. О, да, чувствую. Сейчас для, для того, чтобы понимать хорошая кожа, нет, ну, во-первых, можно по запаху, а во-вторых, можно поджигать. Вот. Да, вот. да, да сейчас, да, сейчас, Я правильно зажигаем, говорю, Зажигаем, да? зажигаем. Я правильно нет, говорю. Нет, давай, нет, давай, нет, подожгем, у нас, проверим. У нас на самом деле качество все на 100 Если говорим кожа, значит кожа. Она э -э не должна плавиться, не да. должна гореть. Она вот как вот подожгли? Так вот, и в принципе после этого ничего не должно остаться оставаться. Вот. Любой, любой материал могу жить. Можно поджечь все. Сейчас Да, да, хорошо. Ну что, друзья, давайте сейчас буду показывать вам. А потом уже себе выберу. Значит, вот кроссовки. Кроссовки стоят 179 лир. Качество, соответственно, того денег стоит. Это а КАрасовки это нет вода, нет проблем. А не не питьевая вода, э, да? Это модель нет вода, нет проблем. Вы откуда приехали? Из, Из Москвы. Из Москвы. Какие цены в Москве и какие здесь? Пять раз минимум дороже. Пять раз дороже. Да. Ага. Ну вот, пожалуй вот эти мне пока больше всего да. нравятся. Ну, это как как тебе вот Нравится? Ну, По-моему, неплохие. Если что подгоните мне под, под да, меня, да? Да у нас есть да. Все вся аппаратура там дополнительная если что можно. Сколько это стоит? Это 170 лиш. Угу. И кожа настоящая, да? Натуральная кожа. Да, все, вот такое я возьму. Давай. Это кожа, да? Кожа, кожа натуральная. Натуральная, да. да. Вот тебе покажу. Ага. Давай поджигать будем. Зажигание! Зажигай! Поджигай! На, смотри. Ага. Когда лучше покупать зимние вещи? Подешевле, у нас и так все дешевле, допустим у нас зима стоит 270 лир ага. зимний с ага. мехом, допустим лес, э, натуральным мехом, ага. толстым мехом для Сибири, допустим Якутия, допустим Сибирь, ну под 40, под 60 толстым мехом, угу. а есть такой с тонким мехом, она стоит 270, 250, 280 лир, ну сейчас угу. я покажу. Давай тогда пойдем смотреть. Ну как у меня вам выбор? Очень пора Сколько здесь примерно пар на выбор у вас есть? Около 6, 6 тысяч. Пар. Шесть тысяч пар! Какие самые дешевые, самые дорогие цены у вас? У от 100 до 600, 700. От 100 до 600, да. до 600, да. да? Давай в двух словах про модельный ряд скажем. Пожалуйста. Значит. Что вот женский. 239. Да. Натуральная кожа. Артемедия. Mm. Отдел пошел. Дальше. Все, что вы видите здесь, натуральная кожа. Откуда вы приехали? Из Хабарска. А? Из Хабарса. Нормально долетели? И судки летели. О, себе. Чтобы до нас добраться, да? И только прилетели сюда в магазин, да? Нет. Ааа! Только потом прилетели. Ну, а у суд если сравнить вот, например, вот такие туфельки, вот они здесь 119 19 лир стоят, сколько бы в Хабаровске такие стоили? Ну это кожаная вот допустим вот у него на нога которого она кожаная, она а. стоит 240 лир, да, если не ошибаюсь. А, вон, двести стоит. на uh -huh. натуральная кожа. Все видишь, пока поковы прощите мягкая. Uh -huh. ну, дороже, да, да, вот видишь, дороже, Они, да. они, они действительно да. хорошие. Ну разбирайтесь, да, в коже, ну Стараюсь. в кожаность, да. А а не как не а не как вас зовут? Меня зовут Таня. А, не очень приятно. А, ну скажите свое незангажированное мнение. Вот э, я вас впервые увидел и давайте вот скажем вот незаинтересованного лица э, выводы об этом магазине большой ассортимент ага. это пока все что могу сказать много обуви цены, цены симпатичные цены симпатичные не сильно дорого спасибо большое покажем со стороны а сколько кстати чемоданы стоят? 200 лир стоит 200 250 окей и вот это тоже ваш же магазин да вот в нем то я не был давайте показывайте теперь вот Здесь зимняя коллекция. Зимняя коллекция, хорошо. Сапоги все кожаные. мехом. Угу. Натуральная кожа, натуральный мех. Угу. Скажу честно, я в женской обуви не особо разбираюсь, вот такой вот зимний, но мне нравится то, что здесь огромный выбор. О, а вот это что такое? Это тоже кожа. Натуральная кожа. Ага. Мягкая. Кристаллир. Очень мне напоминает, это долготип какой-то. А то это это здесь производится бульдозер? Да, да, да, да. Это да, же мировой бренд. Да, да, богатый, Тоже смехом. Угу. Они не скользкие угу. да? Хороший протектор. Да. Пойдем посмотрим, что на втором этаже. Да, да, да, да. Здесь, везде прохладно, на улице достаточно жарко. Что говорит о том, что не жлобятся на электричество. А здесь уже такая демисезонная зимняя обувь. Давайте я вам покажу. Так, ну что, давай, презентовывай. Здесь я еще не был. Натуральная кожа, зима. Прям натуральный мех угу. натуральный. Так. Вот тоже. Натуральная кожа. Натуральная меха. И мех. Цена. Угу. 189,99. Угу. Хорошая, хорошая. А вот такие вот, почем 269, очень хорошая. Да. Это ноутбук? Да-да, но буквы мне вот идет понравилось. Вот здесь вот сколько стоит? Вот этот? Да. Это стоит 140 лир. 140 лир? Кожно, да. Вот этот стоит 199 лир. Ого. Натуральная кожа. Угу. 270 лир. Ананы с колсвей, все боковой прощите. Да. Ну что, друзья, идем. Артепедически натуральная кожа, это платформа тоже ага. кожа. И почем? Стоит 170 лир. Угу. Вот такие модели. Сколько стоит? Это стоит сто лир. Это же э -э не кожа, это эко-кожа. А, эко-кожа. Вот, а вот, угу. вот смотри, здесь все шлепки, Вот все натуральная кожа. Вот. вот все, что вы видите, натуральная кожа. Есть с пальчиком. А вот без пальчика, но такого плана, кожа, что? кожаная. -то тоже кожа. Вот они, кожа без пальчиков в сандалики в uh -huh. это все натуральное размер, размер у нас кстати от 37 мужские uh. до 48 uh, хороший размерный ряд. От... женский от 35 до 43 проездки расскажи пожалуйста потому что uh -huh. у меня очень много подписчиков спрашивают uh -huh. про детскую обувь и смотри арт Вика, название фирма Вико местнее э, э, очень-очень известный uh -huh. и очень Качественные, надежные. У них там кроссовка, сандалик. 99 лир, сто лир фактически. Ну, они что, это ортобедические? Степка у них там. Не они знаю. Знают, это? Нет, нет. Это, посмотри, по-моему, не ортобедические. Нет, нет, все, все угу. вон оно. А -а -а. Ортопеды, ортопеды. Вот и ноутбуковые детские. Да так ну вот друзья, за моей спиной отдел где продаются сандали и зимняя одежда а сейчас мы вновь подходим к самой центральной части и называется еще раз напомним каратай и здесь на многих туфлях даже написано их фирменный знак вот каратай так что можете запомнить и приходить именно на логотипчик теперь по поводу того что же есть детская обуви вот вот есть ортопедическая обувь да это правильно это ортопедическая да -да -да. обувь да сколько она стоит Посмотри, вот, натуральная кожа. 120 лир. Натуральная кожа. Uh -huh. Вот видишь, артебедия. кроссовки, все вику, артебедия. Uh -huh. Uh -huh. Ну что уже выбрали что-нибудь? Uh -huh. Ну вот все, вот те же я беру. Да в них пойдешь? Да, да в них пойдешь. Удачи. Вот тоже, кожаные, артебедия. Да. Дальше. Вот эти маленькие эти вика, почем? Они стоят 100 лир. Трябочно. Нехорошо. А, хорошо, у у них отсюда... не гнездимся. Они очень, ну, достойный на самом uh -huh. деле. Вот. Тоже кожа, артебедия. Тот 36 размер. Uh -huh. Детский, uh -huh. вот, Кожа. Ну, школа, там, липучик, там. Много детей не любят уже там разыватые uh -huh. шнурки. Вот тоже вико. 200 лет. Натуральная кожа. Все боковой, прощите двойной. И uh -huh. здесь тоже название артебедия. Вот видишь, uh, пятка. Uh -huh. Это, ну, даже от ä, Министерства здравоохранения, это у них есть лицензия, короче, есть вот выше пятка. Сандалики. Uh -huh. Ну, у нас еще будет поступление, конечно, товар. Сколько uh -huh. вот эти стоят? Это стоит 170 лир. Uh -huh. Натуральная кожа. он тут уже кто покупал всего. А вот и моя да, кучка. Да. Давай будет тогда расплачиваться. Покупала... Вы видите, что э, очень многие здесь покупают э, в соответствии с тем, что. Им нужно, то есть есть и кожаные, и ортопедичные, и всевозможные, кстати, вот, и зимние, и летние, и сумки, и ремни. Вот сумки, кстати, про сумки скажи, да, пожалуйста, пол, что по чем. Оригинальный пол, оригинальный пол, пол да? да? Сколько стоит? Ну они от 130 и выше. много. Сумка кожаная. Вот такая. Сколько стоит? Этят стоит. Это кожа натуральная. Ага. Кожаная 299. Да, у нас все оригинальные, то есть угу. не поддельные, не замените. А вот, кожу, вот, вот, вот, вот, вот, я, вот я вот на ту оборотовую, она вот, хоть и да. не кожаная, но это зато материал сделан, как обычно непромокаемая. Короче, берем все, берем. Потому что если уже ходить в магазин, то уже покупать все. Постоянно приходят все новые-новые люди, это радует. Давайте будем считаться. Так. Вот, вот, так. вот. признай. Можно налить, и Иналом, и а без агрия, налом. Да, и я, и я, я, я это знаю. Ну да, вы же знаете, а это а удобно. Можно и налом и без налом. Потому что многие приезжают с карточками Так, итого вот сколько это получилось у нас? Давай 1100 округляем. 110. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Девять, девять. 1100. 1100 Доволен? Доволен. Давай. Очень.. Нравится, буду рекомендовать. Хочу еще раз поблагодарить всех тех, кто пишет мне в комментариях свои мысли, делится полезной информацией. но ну, а если у кого-то возникают вопросы, то обязательно проходите в описании к этому видео. Там есть вся информация, как со мной связаться. Да, друзья, мне еще раз хотел сказать, что если это видео вам будет полезным, обязательно ставьте лайки, делитесь этим видео со своими друзьями кто интересуется турцией и обязательно делитесь своим опытом потому что я может что-то пропустил может что-то не точно сказал я же человек поэтому поправляйте дополняйте ну и пользуйтесь информацией которую я накопил живя в турции пять лет надеюсь что вам в это будет все полезно все отлично спасибо большое дорогой вот пойдем дальше друзья вот эта обувь приехала с фабрики это как сигналчик, что минимум всяких накруток прямо с фабрики все везется здесь и продается вот в таких больших коробках потом пасуется по маленьким made in turkey да каратай красными буквами написано обувь мужская женская зимняя и я думаю вы не промажете ну а теперь настало время сказать секретики всякие разные чтобы вы могли получше торговаться давить турции и показать вам авто станцию уже непосредственно сблизи, чтобы вы визуально могли сориентироваться. Друзья, я скажу так, что здесь для того, чтобы что-либо покупать, всегда нужно держать в голове, что вы находитесь в Турции и торговаться здесь незазорно. Тем более в магазинах. А что касается этого магазина, то я уже не первый раз здесь приобретаю обувь. Вот та обувь, которая на мне, я ее приобретал год назад и ношу, не сожалея, а сделанные покупки. Качественно и цены очень даже вменяемые что касается цен теперь секретики знаю не поднаслышки, что в этом магазине накрутки небольшие потому что они сами производят и хоть это и в центре города там где казалось бы туристическое место здесь очень много турков приобретает обувь поэтому можно сказать что нормальные цены когда смотрите на цены сразу можете понимать что 5 7 ну, 10 процентов вам сделают скидку автовокзал вот отсюда вы сможете доехать во все ближайшие точки это вам как ориентир вот остановка называется джума базары аланьем вот этот автобус этот э, санаи то есть центр да тоже до да, пятничного базара это у нас и в Тосмур идет, и в Кыргиджак. И вот прямо вот от, от этого места виден наш магазин. Вон. Пишите, пожалуйста, в комментариях, как вам этот магазин, если вы его упустили. Если у вас есть какие-то еще соображения, где какие магазины э, были бы интересны вашему вниманию, тоже пишите. Ну и, естественно, жду от вас пожелания какие еще обзоры хотели бы увидеть, и какая информация вас интересует. Ну что, друзья, огромное спасибо за то, что досмотрели это видео. Ставьте обязательно лайки, делитесь этим видео, пишите ваше мнение, и приезжайте. Тем более, что сейчас очень хорошая цена на недвижимость. Это так, Гримарка, умолкаю. До встречи, пока! А что самое дорогое? У вас зимнее, да, наверное? Это самое дорогое здесь я. Хорошо, да, да, да, да, да.